Всем добрых суток. Наконец-то я выбираюсь снова в эфир, в люди. Сейчас именно из-за того, что электричество гуляет, вот сегодня, кстати, долгое оно включено, но из-за этого всего я использую это время максимально полезно, кое-что учу, надеюсь, будет толк. Сегодня воскресенье и хочу еще указать на то, касательно нулевого отчета некоторых систем а даже в традиции что в воскресенье православные не делают я допустим никогда не планирую стирку или уборку а даже в в этой традиции получается как бы обнуление как перед началом нового цикла вы заметили что вот совпадает сильно совпадает. Сегодня же я хочу поговорить про числа 72 и 78, которые я уже находила. Я их нашла своим совершенно ненаучным методом. Метод щупа как-нибудь показалось. Тем не менее, когда у одного блогера я нашла эту связку, я это, блогеров такого типа я бы назвала интуитивно-математичными. Потом мне дали ссылку и надо же... Еще одного блогера опять-таки упоминаются именно эти два числа, 72 и 78, в одном ряду, как связанные. Напоминаю, что Пенни Брэдли не косвенно, а зашифрованно упоминает их же, эти же числа. Она упоминает тот Атланта и расу э, при, э, существ из других планет, похожих на Анубисов. Число хромосом у собак – 78, а 72 – это жидкая, жидкая нитка, конечно, но один клип привел к такой версии, что 72 может быть связано с тотом атлантом, как и символ дождя. Надо мною тишина, небо полное дождя, Дождь проходит сквозь меня. Но воли больше нет. И там дальше «Я свободен, я свободен». Читаем «Изумрудные скрижали» и находим эту же параллель. И Пенни Брэдли упоминает э, «Собаковидная раса, похожая на анубисов». Ну, по крайней мере, внешне они похожи на собак, ну, как для нашего восприятия. И тот атлант, у которого «Изумрудные скрижали». То есть, по версии Пенни Брэдли, это не легенда, это не упрощенная версия того, что было потом романтизировано, а все-таки тема пришельцев. Моя же личная находка – это «Гафней». 72-й элемент таблицы Менделеева называется «Гафней». «Собака кричит гав-гав». 78 «Платина». И еще одна деталь. Вот сегодня шла-шла и вспомнила. А ведь эти числа, кажутся связаны с картами Таро. У карт Таро там разные были значения, сколько всего карт. В том числе 78 было. В общем, не знаю, кому это покажется притянутым или совпадением, может и так, мне кажется, в этих двух числах, именно в их сочетании, что-то есть и кроется какая-то загадка. Мне нравится так фантазировать, по крайней мере. Математически, как еще можно было бы разложить эти числа? 72 – это 6 в квадрате, умноженное на 2. 78 – это 39, умноженное на 2. 39 – это... Ну, или иначе говоря, 13 умножить на 3 умножить на 2. Не знаю, кому и о чем это могло что-то рассказать. Таковы были мысли на сегодня. Пишите комментарии. Я их сейчас... Ну вот, если свет не отключат, я буду читать. Если нет, то я опять-таки время стараюсь расходовать на те полезные-полезные уроки, которые сейчас смотрю. Пишите мысли об этих числах. Ставьте лайк и до новых встреч!